Итак, всем привет, сейчас я проверю, началась ли запись. Ну, в общем-то, как всегда, я всегда проверяю, началась ли запись. Это обзор на игру Sleeping Dogs. Скачал я ее сразу, почему-то пройденная она у меня была. Ну, в общем, не то, что пройденная. В общем, то да, вся одежда была доступна, в доме уже оружие почему-то лежало. И все, были доступны. Я, да, все тачки были доступны. Ну что я могу сказать? Сегодня, ну вы как уже слышали, Данил уже спалился, ну, я буду снимать интересно. видео, ну и пусть он будет тоже комментировать, да, комментировать. <свят> Данил, поздоровайся. Всем привет! Ну да, он немного так. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну в общем, игра мне очень понравилась, но есть, однако, свои минусы. Если машина низкая, то его голова, голова его его так зовут, вот этого персонажа. Вот, вот он, вот он. <свят> Вот, у него просто голова торчит из машины. Угорком. Что самое классное, это, это то, что можно на полном ходу выпрыгнуть из тачки. Но он... еще стрелять. Да, вот, как Ой, блин. Ну, в общем, надо побыстрее разогнаться. Я сейчас возьму самую, вроде как, быструю машину, которая у меня есть. И еще один, как-то, кстати, как читерский минус. То, что около почти всех поколок есть... Пакетик с деньгами. там 50 тысяч лежит. Ну, в общем, это читерский плюс да Не минус. У нас Данила с чувством юмора довольно сильный. Ну вот, так как я не смог взять машину, потому что этот парковочник испугался, я вот так возьму ее вот Вот. И сейчас вы видите, как в замедленном движении можно много раз выстрелить. Да-да-да. Особенно плюс... Ах, да, можно стрелять джопу кому-то. Ой, ой вот, за мной копы, как всегда, копы, копы, копы. Сейчас будет эпически просто... Ну, уе уезд от медов, что еще сказать. Погоня. Погоня, да. Вот они сначала начинают вас связывать, да? Ну, пытаются вам наручники одевать, Да. И вы можете на нажать вроде как на пробел, и вы отрестуете самого мента. <Fox _> Мент арестовывает вас, а вы отрестовываете мента. Довольно классно получается. Вы просто делаете захват менту. Да, не умничайте. Ну чё, так есть. Ну вот плюс еще то, что можно перепрыгивать с машины на машину. Да, как в игре на PSP. Да, не напомню, как она называется. Вау! Так же этот это параллельный да. как-то так. Ну, полис я форсаж вроде бы. Да, полез форша... форсаж как-то так. Ну, в общем, вот это, это... будет интересная игра. Но ну, она какая-то легко, ну и как-то она детская. Ну, нормально, в принципе. Ну, вот в этой игре довольно много разных миссий, довольно интересных, но вот я уже, как то сказал в начале, эта игра сразу же мне попалась пройденная. Ну и что я могу сказать? Оценка игры 10 из 10. А да не, а тебе как кажется? 9 из 10. Есть все-таки свои плюсы и недоработки. Ну да, согласен. Но все-таки игра... Даже для себя как-то она интересна довольно. Игра ведь сделана в японском стиле, так как... Ой, больно, наверное. Вот смотрите, можно оружие просто выкинуть. Нафиг это оружие. Вот у меня есть револьвер с граната вот, смотрите. Ну че они плюст, Ну вот это ну что такое, ну че они плюзнут? Ну, ну счастье, уи ракета. Это было эпически. Жесть. Когда мы с Данилом играли, и тут на нас напали, опять же, копы. Они тут одни только и нападают практически. Но ещё есть банды, которые, ну, настроены против вас. И это мы поняли, что ты тоже был эпик. Угу. Иногда они защищают сундуки, в которых находится какое-то оружие. Да, или да, да, какие-нибудь пасхалки, в общем. Ну, сундуки бывают защищены паролем, да, да. этим... Как там Камерами, как ты говорил. Не, камеры это другое. Да. Ну там, это защищены кодовым замком. Да. Тут есть очки ну, бонусные очки, вот улучшения, типа как в Far третьем. Тут есть очень клёвая вещь, мне очень неохота посмотреть. Это ключ от багажников полицейских машины. Вы, можете брать оружие из багажников полицейских автомобилей. Ну, это надо выполнять миссии. Но у меня что-то руки не доходят, мне больше доходят погонять. Помочь идти все подряд, да? да да Оружие тут неогроменное количество, тут... Пистолет, дробовик, катана. Ну, не катана, какой-то Да. воинов, автомат. А вот только вот плюс... Ну да, это плюс. Только разные виды пистолетов там есть. Вот, вот у меня на данный момент револьвер с гранатометом есть. Какой-то... Э, автомат я... с гранатометом. Да, ну я сейчас про пистолеты. Там, 9-миллиметровый этот дуо 9-м пистолета там 9 мм 9 миллиметров как я называю ну тут плюс можно стрелять из машины да, да, да. стрелять из машины так получается классно и что нам очень нравится когда стреляешь из машины практически всегда взрывается после этого а вот так то когда у -у -у -у. Вот да так, вот, вот это вот вот, блин! <свист> вот это вообще минус! То что, ну вот, сами увидели эту Фигово, менты напали опять! Я имею в виду не по самой, не по своей машине, а когда ты стреляешь, вот, вот, вот, Но это гранатомет, Данил! Данил не всегда разбирается в оружии. Ой, вот, вот! И вот это наглядный пример, как они меня арестовывают, ну или я их арестовываю. Опа! Вот он на меня нападает, я его беру и перевязываю прямо! <связать> Конечно же, вот ну что это за игра без, как сказать, заложников. Откуда у него еще один пистолет? У него будто фабрика пистолетов. Пока <связать> okay, он сам упал. Ты сам виноват. <связать> <связать> ну, в общем, вот они меня как каким-то образом начинают замечать. О, пацаны, дай мать. Тут очень своеобразные удары, захваты. Да, что я хотел подменить. Вот. <смех> <смех> ну смотрите, в общем, это можно вот так вот брать и просто вот так на, на распуск. Вот. Вот. Янда в китайском скиллере. Как вы уже заметили? Тут боевые приемы. Вот они. Ай, вот. Ну ладно, мы сейчас будем уже заканчивать, потому что... Но не о чем говорить. Оценки мы повторим 10 из 10, как думаю я. Даниил, я бы даже поставил 9 с половиной. 9 и половину. Ну вот, вот. Ну, в общем, вот мы сейчас этих отбьем, Последних. Покажем вам, наверное, один дом плавучий классный. Я поставлю на паузу, пока мы будем в него идти. Сейчас я проверю, поставил ли я опять запись. Да, я поставила запись. Кстати, вот плюс просто огроменный, то что вот не первый раз ведь. Да, и, наверное, никогда больше не будет такой именно продуманной игры, ну кроме GTA 5, конечно. Что, что когда дождь, человек может идти и прикрывать лицо рукой или чем угодно, вот зонтиком. Зонтиком, ну зонтик это понятно, ну рукой, ну будто это его спасет, но все равно это дополнение просто огроменное. Ну что я могу сейчас сказать? Тут есть такие, ну как контратаки, ну тут момент рядом мне охота подвигать. Берете просто соперника, хватайте и можете об стенку, абсолютно об что хотите. Можно, Можно там поставить его на подоконник как бы головой бить Да. добивать. Можно об дверь машины раздолбать его лицо. Можно и его докрасить. Да в общем много можно? Тут плюсов бесконечное множество. но и минусов также нема... немного и немало даже. Средниц, не так сказать. Вот, машины все были абсолютно открыты, кроме одного мотоцикла. Вот, вот этого мотоцикла. А вот это зар... заряженная полицейская машина. Ну я понимаю, что это электромобиль. Её мобиль. Но он очень быстрый вроде как. Есть тут Таран и замедленная съемка, замедленная съемка этого это очень классно тоже. Кстати, давайте как раз я, наверное, с Данилом доеду до дома и не буду даже на паузу ставить, потому что очень охота вам показать, насколько мир придуман, как насколько он придуман. Ой, ой, ой, машины надо тоже надо беречь. Про Borderlands я у вас спрашивал, дает ли мне на прохождение? Либо обзор. Вот, вот, замедленная съемка, Вот, еще одна. Ну игра и как чтобы позаба позабавиться, Данил, да, слушай. Можно. дрифтовать. Ну, дрифт, Данил, это и, и в GTA в, в той же самой GTA, возможно. Ну согласен. Ну бортовать как бы тоже. Ну бортовать, да, вот это хороший. в BTA вообще нету. Больше Это пилос. там. Не, ну, это игра, когда я просил ее на PlayStation... Паркур такой был, То там, этот... Вот, вам даешь сразу же откуда-то, не возьмись, пистолет. Вот это вообще непонятно. Ну, вот, можно пулять, пулять, вон, где житель ходит. Да? Шмоняет всех, понятно. Парает ему на тот свет. Нет, он жив. Что за эпик? а он Вот он они, не... они, они, они живучи, гады. Но иногда они просто исчезают ну да, человек просто стоит спокойно, тут что-то делает, лава подлетели. Вот тебе, тебе А про, кота, э, про меч воинов, блин, вообще название какое-то вот он лежит просто так посреди комнаты, ну тоже пойдет ногу отрежет. И можно попаордионально убить человека. Вот чисто Даня, про... не рассказывай, да, все сами уйдят. Ага. Знаете, это как-то смешно выглядит. Какой-то человек ходит с огроменным мечом. По потом вот к кому-то, вот, берет, хватает. Ну, вставай. Он берет, берёт, так, хватает. Блин, простите. Сори. Вот, он может так каждого резать. Рубить всех. Самое интересное, заметьте, когда он прорубит голову насквозь, не останется следов. Меч просто в середине. Но дальше. плюс, смотрите. <laughs> я уже узнал плюсы эти, говорить, mm -hmm. Если... Помог ему дадут кулаком, не беда, эту кровь можно просто смыть в умывальнике. Нет. Можно еще на мотоцикле заехать абсолютно в любую его квартиру. Если постараться. Да нет, легко, Данил. Особенно в эту. Не, ну в эту-то легко, а в другую там тяжело. Это еще ни в какой GTA невозможно было. Можно сойти в туалет. Понимаете. Это эпик. Реально, в какой GTA можно зайти в туалет, и зачем три полотенца, если он живет один? Даже это на полотенце не похоже. Фубоки какие-то, блин. На mm. дружбы похожи. Mm -hmm. Ну ладно. Покажи им еще этот, как его, пулемет с гранатами. С Гран... гранатометом да. да. Ну оружие это нам уже Покажешь не Покажешь гардероб потом. Ну там этот гардероб-то уже как-то начать. Ну гардероб там. Как гардероб. Гардероб, как гардероб, да, mm -hmm. действительно. Автомат вот с гранатометом тоже классно. Просто берете. Шмаляете, типа всем кому попало. Бам! Вот я себе вот, обязательно такой скачаю. Я буду именно вот с этим гранатометом. Сразу да, говорю, это сложно найти этот файл, я там долго искал. Ну, Ты поможешь. Ну да. Я обязательно вот, именно вот только с таким буду бегать. еще но нет. есть один минус, да. много багов в игре, допустим я просто вот тут стоял один раз, около таких же период, хотел вот так перепрыгнуть, но подлетел в воздух. Mm. Он просто летел, но снизу была вода, это его спасло, это его счастье не мое. Мне дома бежать немного было. 50 на 50, честно говоря, у вас так-то счастье. Ну так да. И тут начинается игра непонятно. Вэйшэн о, кстати, вот я забыл про него рассказать. Вэйшэн это как агент, ну он это он работает в полиции и тем самым он работает у бандитов, у мафии даже как сказать. Да, как сказать, он работает у мафии, потому что начало там он пришел с каким-то другом. Они менялись там чем-то деньги на что то на какой-то чемодан. И вот этот, который чемодан принес а вообще не принес деньги. Такой, который чемодан принес, он ещ принес телак зачем-то. Ну, кто не знает, это такой. Как для мяса, короче, да-да-да, мясной нож. Тут, кстати, вот такие типа фаталити есть, как Mortal Kombat, Mortal Kombat. Какая разница? Вот, берете, хватайте. Ну, вставай, вставай, пацан, вставай, нет, ты не идшь. Вот, и можно его взять в заложники. Вот что то идт. Ну, ну это лучше по с полицией сработает. Да, но полиция тот -то... те ищут жуки или как там сказать. Ну вот, ну, блин, ну женщина, ну может хватит, а? Может мужиков будет, мужиков не жалко, как бы. Ну да, жалко. Блин, так как женщина. Вот, смотрите. Ну допустим, mm. вот такой фаталити, это ж. Это очень круто, нет, GTA нету. Но вот я смотрел трейлер на GTA V, там есть такое. Неужели Rockstar Games, компания GTA, не сделала такого? Да, нет, догадалась сделать это. А, ну, Данил, да, немного не разбирается в GTA. Не, я имею в виду до этого. Да, до этого. Напишу. Смотрите, как он горит. Довольно, вот. Он горит только Шури. тогда, когда в огне. Да, ну, когда он в огне именно сидит. Тогда он горит. Ну вот. Мазила я иногда, однако. Хм. Ещё я спрашиваю, хотите ли вы обзор... Ой, про... вот, уже сто процентов прохождения. Каким хорошо метит, вводим машины. Ага, особенно машины. Да. Need for Speed the Run. Вроде довольно классная гонка, я смотрел там. Ну, как мужик ну, как... Ну, как всегда он, прячется. Вот так вот, в какое это вообще непробиваемое, по идее. А тут он, раз, раз, раз. Ага, и тут он не пробивает. О, супер. Минус. Если вот стоит рядом полицейская машина, ваша, то тут копы все равно ловят. Ну, типа, этот, стоит полицейская тачка, и она вас падает. Ну, в общем, тут, вот-вот, вот они, вот они. Ну, что вы делаете, а, блин. Хорошая меткость. Да нет, у меня меткость не очень. Вот, он отборный. Ну, в игре тоже ночь. Тут есть довольно всякие разные... У-у-у! Вот, вот, ба! Как он подлетел! На ба бар но Маленькая Бар-дюри! Вот, мы берем просто, перепрыгиваем! э, -э, -э, -э. Он, он тут плавает, как... Кролем, что ли, или брасом? Как да, как ему, какая разница, все равно плавает, главное это? Главное, да. Надеюсь, менты не будут сюда стрелять, если вот, блин, на колонке, вот это страшно. Ладно, а, деньги, что ли, какая разница? Не что, нету, что Не зарьётся. Ладно, блин, ну не сидеть же тут. Ну вот видите, ну, вот, ну что это такое? Прятаться от ментов тут бесполезно. Да, они, они все равно вас найдут. Очень скучно, мы однажды с Димой пытались сегодня прям... Э спрятаться от них в воде, сели на корабль, и а они нас на катерах начали догонять. Вот, вот, сейчас взорвётся, вот видите, это прям как граната. Не понял, вот в воду попал и... Ну, то даёт в огне нет. <свист> ну, в воду ж попал. Подожди. В воде ж потушится. <свист> вот а, ладно, не нет, милицию. вот, тут вот, берёте просто, берёте зонтик, можете бить, убивать, просто, вот, берёте, вот, стенку, на его, на. Покажи с... фаталики с, с... машины да. где. копа на понадобится. С копами это лучше выходит, потому что как-то смешнее. Вот, видите? На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, вот, на, вот на, вот на, <свёк> <свёк> <Хэр -шо. свёк> Опа! Чё, у вас двое, что ли? Э! Они убили заложника! Вот, а ещё один минус непродуманный, как бы. Да. Но есть миссия, где этот заложник там нужен. Но все равно, как-то согласитесь, красиво выглядит ты с заложником. Типа. Ну да. Ну ладно, я не знаю, о чем еще сказать. Фаталити, вот, как а Данил сказал, и... да. Может, я покажу. покажу потом, может, ещё второй сделаю обзор. Уже без Данила один. Может с, Может с ним действительно. О! Вот, тоже давайте. менты, менты! Вот, видите? Синий флаг! Красный флаг! Все свалили! Массы, однако, люди! Мне игра довольна, что есть не... много эпиков, много плюсов. Вот, и вот... мало минусов. Да не у Что мне в этой игре нравится? То что не во всяких играх продумывают, э, продумывает, будто вот, когда идет дождь, ты намокаешь, вот, видно прям, что-то Ну, макро. да, кстати, во, во, да, действительно. Но, однако, вот, я забыл ну, показать вам одну клёвую, довольно, вот, битву. Как тут вообще битвы проходят, всякое такое. Вот, тут можно вот так взять и вот так, о, в воздухе, вау, я не знал, да. Вау, это вот же просто да? клёво. Эпик. Реально эпик. Ну чем это не? Как воздух. Снять двух в воздухе. Вот. Всякие вот... Подножки вот. там всякие. Да. Можно тут всякие хваталики. Берёте просто, хватайте его и пальцем, пальцем хотите. Ну вот хотите, вот я покажу довольно классную вещь. Вот, ну все, я его убью. Блин. Костюмов много разных. Вот. Мне да, костюм ко больше всего нравится, потому что он как на Ассасина похож. У него на руке такой, как бы два ножа таких находится. Ну, типа костета. Да, это. типа костета такого с острыми концами. Тут, о, вот, кстати, сундучок. Может, нам повезет? Вот я его открыл. Да, защищает. Может, повезет? Да, нам повезло, как всегда, во время Сейчас видео. Сейчас вы увидите. Вот, как замыкаются сундучки. Вот, на... налево. Вот, я вот пропустил, как всегда, ворона тащи. Вот, три. Теперь в другую сторону. Вот, тут надо уж... Ну, помедленнее, чтобы успеть остановиться. Привыкаешь крутить. Не забудешь. Вот, желтая, значит, уже рядом вот шея. Дима, расскажи, пожалуйста, всем, как это все-таки делается. Непонятно. Почему непонятно? Вот, поменяйте ручку по часовой стрелке. Вот. А, ну и тут на стрелочке нажимать. Ладно, скажу, чем мне не жалко. Как видите, это показан как бы вот телефон такой, да, с, с программой. <свист> с вот, найдем спортивные штаны. Логично вложить все их спортивные штаны. <свист> нет, нет, ну это логично, подумаешь. Может какой-то человек жил там бедный. Попался <свист> может, в штаны. <свист> <свист> Сейчас, может, я еще один напитк вспомню. <свист> Около воды буду всех шмалять по всем автоматам. Давай. <свист> ну, <свист> Да, тут есть элементы паркура. Но если прыгаешь высоко, неприятный звук. Ну вот, просто... Вот, прыгает смотрите, прыгает. то же самое. Куляете. Шмоняете их. Ну вот они какие-то уже сегодня вообще рассеянные были. Раньше они были какие-то круче, как-то Да! Гром... Тут есть еще громилы, которые тоже не очень-то классные. Сушай, где громилы, где? Да, Громила, это то же самое, только толще. Вот еще один. Да, я вчера его тут открывал. Че, он открытый, что ли, Сейчас. Да, я его вчера открыл. А -а -а. Ну что, я могу сказать? Машины тут очень дорогие, по 250 тысяч, по 300. Прям похоже на Бугати есть. Ну да, там есть одна похожая на Бугати а может это и есть Bugatti в спорт Sport сразу говорю, я не выдумываю, я видел по телеку вот машине, в каждой машине прикол, Вот в каждой машине в багажнике есть монтировка я его можете так долбануть, что это капец просто реально капец не парься, пацаны вот ты... смотрите, Вот осталось... ну, давай сделай я пытаюсь. Вот. ой, дверь чёрт. закрылась ой, оно пришел друг его вот-вот вот, смотрите, это, же... это вообще мочевого полного вот. ну это его брат, кажется, пришел, ну нет, не похоже на <смех> ну реально похоже, слушайте, реально вот, меня прикалывает вот, взять монтировку, вот, реалистичность открывания багажника так, ну, разом, да! да! вот. все, все а, что... <смех> а то ты вот не продумала то, что GTA San по-моему, вот он вылазит из машины, даже когда рядом. Ну, его зажали справа и слева машины, он вылазит. И телепортируется, когда три машины бега. В Liberty City тоже похоже есть. В ну, Liberty City это написано. Он кстати, прям на машине, кстати, прям да, я забыл. Блин, пропал. Ну ладно. Что тут еще есть? Что у нас еще за Очень фаталити? разные фаталити. Я не буду все рассказывать, чтобы было вам тоже интересно поиграть. Это реально будет как-то неинтересно Уж... уже вам играть. Ведь вы тоже можете найти такую же ссылку, как у меня, с правильной игрой. И что вам будет делать? Ничего. Ну да, конечно, я согласен, лучше непроходимую. Но... Лучше найти проходимую, потому да. что там все происходит Интереснее. Да, кстати. Вот. Но Здесь можно, есть... если попробовать, скачать одну пройденную, а другую не пройденную. Впройденной просто как бы там баловаться, бегать, начинать всех. Подойдут. Да, а не в а там уже по сюжету Ну. Тут есть два сюжета. В, по крайней мере, в моей. Вот в этой. Там ужас в Гонконге, что-то там какие-то демоны, знаете, типа Дэйл Майк Рай. Ну, вы защищаете город от демонов всяких. Почему? Где? Ну, то... Тут Да, там демонов. И тут демонов тоже. И <с вот, кстати, одежда. Кто знает игру Hitman Absolution? Это, это про Hitman. Смотри, водопады. Что встретишь не О, в каждой это... игре. Да. И не в каждой игре встретишь Нет. такую вот именно красивую проработку мира. Да. Телефон тут, как и в GTA есть. В общем, они тут все взяли из GTA 4 даже. Только, только привезтили тут... это в Китае, и Японию где-то так. В Гонконг. Да. Только тут нельзя брать оружие много, тут только пистолет и Три... Три -то. Нет, ну ну, автомат. Три где-то. Нет, два. Ну еще месяц. Ну автомата с собой не возьмешь в карман. А, ну ладно. Ну ладно, вот, ну давайте проверим. Можно... Нет, нельзя. Мы ну, однажды Надо... да, сделаем. Надо... Ну ладно, давайте. Ты... Надо найти больницу, вот. Ну, даже, этот просто, аптеку, там, если стрельнуть в... в такие красные пакеты, ну, пакеты с кровью, как я понимаю, для пересадки, ну, такое такое, этот, вот, где-то там нажать, то там просто ливанят открою это И море. Ну, я еще это не проверял, я видел видео по прохождению. Ну, попробуй, может, найдем сейчас аптеку. Ну, надеюсь, найдем а, а, ну, тут, как всегда, сперва. Насчёт стекла не... тут... <сёква> <сёква> не, пытайтесь, не пытайтесь его пробить, да. мы однажды с Димой хотели именно, чтобы встать сверху на стекло, там был такой магазин как бы под стеком, встать сверху Он на работал стекло его босс. и ударить, и пистолетом прострелить. Э, ударить, прострелить, чтобы как бы упасть, чтобы прикольно было, ничего не получается, только дырки такие как в ну не во всех во, в стекле в GTA. Вот так, где-то типа, надо. Нет, да. В стекле, в ГТА, если в стекле, вот конкретно, оно разбивается у машины. А так, нет, в основном. Вот, если не считать Либерти. Вот, опять пасхалка, вот они Громилы, вот, Данил, ты видишь, да? Ага, точно. У Кто них тут написаны всякие штучки. Ты их можно тут просто шмалять. Ага. Ой, вот, вот, сзади берут и, и подкрадутся. Они еще в каких-то позах особенных, ходили. Ну, в начальных позах, как-то. Ага! Типа копы ещё типа оттого, типа копы я... Ай! Вот! Вот видите? Ай! Ну вот он отобрал у меня оружие. Так, наверное, я уже Что Чё ты тут делаешь? Опа! Здесь? Опа! На -те. Можно Оп отобрать оружие и ему это... Вот! сами видели он его сразу же в хэд зарядил мне очень нравится что здесь надеюсь что у можно пароля. у мента отобрать оружие. оружие. да и даже вот если вам нужна оружка прям приспичила надо оружку то можно просто у мента ее отобрать даже не обязательно его убивать да его тут ментов вообще сложно убивать только если они за вами не гоняются это вообще никакого ну, ну, что еще сказать? Ну, давайте закончим вот на грустной ноте, однако как-то сегодня грустный день для меня. <сас> а Хотя... Хотя... Нет, сегодня весело как-то и грустно. Ну и ладно, я... Нормально. Не знаю, что еще сказать? Оценки... Ну, повторим. Наверное, уже мы его заболбали. Знаете, где... Я вот за 10 уже, честно говоря. Меньше минусов, честно говоря. И я же 10 и 10 тоже. Вот, смотри, Где? вот тут фаталити есть, можно голову у противника засунуть вот этот в этот вентилятор. вентилятор, да. Вот. Вот его не сломать, да не реально. А потому что там, видишь, решетка. Ну а решетка тоже может сломать. решетка, видишь, там она так-то бьется. Дим, ну, подойди, пожалуйста, там алтарь был, покажем. А, Покажи. да, алтарь тут. Вроде же... Они ш... как бы молятся и восставляют жизнь. Да. Вот и... смотрите. Вот на, ну на ХП. Выходите. Да, ХП, вот, увеличилось ХП. Сразу? Нет. Это на несколько раз вот таких найти, да, и этот... Она сразу у тебя увеличилась. Ты сейчас подошёл, она сразу увеличилась. Ну, да. А до этого я сейчас помню, помню что дома подходит. Да, да, да. Вот, на несколько раз подходить. Ну, они как бы засчитываются. Они Убегать, знаете, это как must Маст Вентед. Не Творспит, must Вентед. Просто... Уходите из зоны действия ментов, у вас начинает типа охлаждение, как машины, знаете, да. Ну и все, и дальше ездите спокойно. Палево убирается, короче. Да-да-да. Ещ тут нельзя прыгать, печалька. Тут на пробел вы наоборот включаете спринт. А на shift вы включаете прицеливание. Почему, кстати, тут одни женщины говорят? Где мужики? Нет. Ну, Живый портал! Да, кстати, похоже. Так а ты? А мужик, мужик. Еще мужик. Давай, Давай запухай, ну, давайте подеремся. Давай запухаем! Давайте как можно подраться. Вот так, так, так. Ну это просто эй. Вот смотрите, что мне еще нравится. Ни в одной игре я еще пока не встречал этот. Комбо, кстати, тут еще есть. И Первый, что... второй, третий. Вот вы просто. Чтобы не... люди позвоночник вот, Чтобы да. люди э, ходили с сигаретами. Заметь, ну, почему там? в Сан Андре... А, нет, в четвёртых GTA, по-моему, есть такое. Я не помню, конечно, но надо будет сегодня проверить. Ну, в тех, в которые я играл, точно нет. Ну да, ты играл только в Либерти. Не. Нет? Ну нет, ладно, просто... Я буду что в Сан Андрес играл. Ой, да. я уже устал, реально, как-то mm. смешно выглядит, что мы говорим «пока», но в итоге находим новые темы. Вот, вот, вот еще один l Вот один Да, вот сейчас я и проверю, сколько вам надо всего их там... Вот смотрите, до, до первого увлечения надо найти 5, ну, до 100 вот осталось 1, а мы 1, ой, 4, а мы 1, ну, активировали. Вот видите, что меня ещё больше пять. всего прикалывает, там так, он как бы со свечкой молится. Ну, наверное, так бы в Гонконге и делают. Ну, понятно. что. Плюс, о, стоп, там True Face. Нет, где это оказалось? Тут есть паркур, да, это... Ты уже говорил, девочка, но ну, я не помню, Тем я мы повторяюсь, да, дьявы заканчиваются. Не, меня очень порадовало, что в каждой машине есть монтировка, не надо куда-нибудь бегать за камнем, еще что нибудь просто как в GTA везде их ходить искать. Вот, берете его просто, блин, ну... Ну вот жалко, что нельзя прям его через этот Можно, да, просто... Во! Во! Получилось. Получилось. Пока. <св Lyndi> ну вот он. Ну ладно, всем пока. Заканчиваем на этом. 10 из 10. 10 из 10. Все, всем пока. Всем fame. пока. С, с вами были Данил, были Данил и Дима. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, надо ли еще видео с Данилом. Наверное, надо, потому что веселее. ну это поближе. вам я ним. Ну да, мы снимаем это классно. Ну ладно, пишите в комментарии, надо ли еще с Данилом видео записывать или не надо. Будем рады еще записать. Ну ладно, всем